Сегодня с пастором Джозефом Принцем. В Амосе 9.11 сказано, «В тот день я восстановлю скиню Давидову, падшую, заделаю трещины в ней, разрушенное восстановлю». На иврите слово «трещины» звучит как «перес». Помните, как Давид хотел принести ковчег на гору Сион, место покоя Бога? Бог говорит, «Это покой мой навеки. Я возжелал гору Сион». В другом месте Писания сказано, что Бог избрал Иуду и гору Сион. Он сказал, что любит гору Сион. Нигде не сказано, что Бог любит гору Синай. Он любит гору Сион. В сердце Давида было желание перенести ковчег Завета туда, где им долгое время пренебрегали, туда, где его будут любить, на место благодати, в самое сердце Израиля, на гору Сион. Это желание было у Давида с самого детства. Он писал об этом в 131-м псалме. Вот мы слышали о нем в Ефрате. В то время царем был Саул. У царя Саула не было интереса к ковчегу. Его не интересовала атмосфера Иисуса. Мы уже выяснили, что личность Иисуса была ясно отражена в предметах обстановки Скинии и в ковчеге Завета. Мы видим, что Давид хотел перенести ковчег Завета на гору Сион. А в этом году Господь хочет передать всем нам такое послание. «Верните Иисуса в центр своего» жизни в центр своей семьи верните его в свой брак в центр воспитания своих детей в центр своей карьеры в центр своего служения и в центр своей церкви пасторы и лидеры давайте вернем иисуса в центр наших церквей пусть жизнь наших церквей наши проповеди и учения будут христоцентричными таково желание отца Отец говорит то, что вы сделаете моему сыну, то сделаете мне. Если отвергнете моего сына, я отвергну вас. Если примете моего сына, я приму вас. Те, кто чтит моего сына, я буду чтить. Имеющий сына имеет жизнь. Слава Богу! Друзья, я верю, что в этом году... Бог хочет заделать первую трещину. И первая сфера — это семейное благословение, это жизнь вашей семьи. Откуда я это знаю? Помните, когда Давид решил вернуть ковчег завета? Когда он стал царем, одной из его главных задач было вернуть ковчег. Он посовещался со своими помощниками и начальниками, и они вместе отправились за ковчегом. У Давида был правильный мотив, но не было послушания. Он сделал так, как делал мир. Бог хочет, чтобы мы действовали, но действовали Его способом. Мир говорит, просто любите свою жену и будьте романтичными. А Бог говорит, любите свою жену, как Христос возлюбил церковь. Весь фокус на Христе. Здесь перед нами пример Давида, который хочет сделать хорошее дело. а Лучшее, что он может сделать, это принести ковчег Завета на гору Сион. Он хотел этого много-много лет. Став царем, он получил власть, средства и человеческие ресурсы, чтобы принять нести ковчег. Однако Давид не послушался Бога. Он сделал все так, как делает мир. Он мыслил, как мир, и действовал, как мир. Случилось так, что филистимляне, которые в то время символизировали мир, поставили ковчег на колесницу, запряженную двумя овалами, и довезли его до Гумна-Нахонова. А вы знаете, что было дальше? Когда Давид поступил неправильно, Оза погиб. Давид назвал то место «перец-уза», то есть трещина Озы. Место, где он потерпел Поражение. Когда что-то пошло не так, пришло поражение, повлекшее за собой смерть. Это иллюстрация Перес. Трещины. Бог пообещал, что восстанавливая скинию Давида, он заделает трещины. Бог заделает все сферы Перес, все разрушенные сферы, все трещины. И вы должны запомнить это. Первая сфера – жизнь вашей семьи. Откуда я это знаю? Сразу после этого события, вместо того, чтобы смириться и искать Бога, Давид сказал, «Я не позволю нести ковчег ко мне». Угадайте, что он сделал. Он перенес ковчег в дом человека по имени Аведдар, он же Аведдар. Эдом. Откройте 6 главу, 2 царств. Здесь сказано, «И оставался ковчег Господень в доме Авидара Геффянина три месяца, и благословил Господь Авидара и весь дом его». Вы заметили, что вся семья была благословлена. О возвращении ковчега рассказывают два местописания. 6 глава, 2 книги царств и 1 поминон, 13 глава. «И оставался ковчег Божий Авидара в доме его три месяца, и благословил Господь дом Авидара». Авидара и все, что у него. В тексте книги Царств Бог благословил Авидара и весь его дом. В книге Паралипоменон сказано, что Бог благословил Авидара и все, что у него было. Это абсолютное благословение. Абсолютное. Иосиф Лави писал, что благословением Авидара завидовали все его соседи. Это были видимые для окружающих благословения. Кто-то даже сообщил об этом Давиду. Когда донесли царю Давиду, говоря, Господь благословил дом Авидара и все, что было у него ради ковчега Божия. Вы увидели источник благословения? Ради ковчега Божия. Пошел Давид и с торжеством перенес ковчег Божий из дома Авидара в город Давидов. Так в чем же секрет Авидара? Если мы узнаем этот секрет, мы сможем использовать его даже в своей семейной жизни. Аминь. В 2003 году я стал искать Господа, и Господь начал открывать мне глаза, особенно в Израиле. Я стал задавать много вопросов. Во-первых, я изучал имя Авидара, то есть Авет Едома. Само имя значит не так уж много. Авет значит «слуга». Едом может быть просто названием, а также обозначать красный цвет. Слуга красного. Что же это означает? Я отправился в Израиль, чтобы узнать значение слова «Слуга едома. Я спрашивал всех вокруг, есть ли в слове «едом» какой-то смысл. Даже мои гиды евреи говорили, что это просто означает «красный» и все. Однако я продолжал изучать это имя, и Господь показал мне, что слово «едом» произошло от слова «адам». «Дам» означает «кровь». Даже в своем пророчестве над сыном Иудой Иаков, упоминал о крови винограда. Он говорит в 49 главе «Бытия» «Моет в вине одежду свою и в крови гроздов одеяние свое». Узнав об этом, я спросил у своего гида-еврея, как называют сок винограда. Он сказал, его называют «дам». Его называют Дам. Что же значит имя Адам? Дам — это кровь. Даммим — это слово «кровь» во множественном числе. Имя Адам буквально переводится как «человек с красной кровью», поскольку «дам» и «даммим» означает «кровь». На иврите слово «едом» произошло именно от слова «дам». Кровь. Итак, Авет Едом, слуга крови, аллилуйя, он понимал силу крови на седалище милосердия. Я уверен, что он приносил всесожжение и мирные жертвы. Бог дал ему процветание, чтобы он приносил еще больше всесожжений и окроплял седалище милосердия. Основан ли мой вывод лишь на значении имени Авет Едома? Нет, он основан и на том, что сделал Давид, когда пришел перенести ковчег из дома Авет-Едома. Услышав о том, как Бог благословил Авет-Едома и все, что у того было, весь его дом, Давид сказал, «Я не хочу, чтобы благословения принадлежали только одной семье. Я хочу перенести ковчег на Сион, где благословения распространятся на весь Израиль». Я осознал свою ошибку. Я не так смотрел на Бога. Мне нужно быть как Овед-Едом. Думаете, Давид изучал, что именно делал Овед-едом? Он сделал это впервые сразу после того, как забрал ковчег. Думаю, это был грустный день для Авед-едома, когда Давид пришел к нему со своей армией. Один из людей Давида позвал хозяина дома. Овед-едом! авет Едом!» Тот отозвался. «Меня нет дома». «Овет Едом! Открывай!» «Я уже сплю!» «Я знаю, что ты спишь, но тебя вызывает царь Давид». Овет Едом открыл дверь, и Давид произнес только одно слово «Ковчег». Ковчег, пожалуйста. <свят> а ведь едом знал, что Давид пришел за ковчегом. Он наслаждался Божьими благословениями в своем доме. Его жена стала моложе и красивее. Его дети стали умнее и сообразительнее. Он понял, что в его теле умножается здоровье и сила. У него появилось столько энергии, сколько не было за все предыдущие годы. Он видел Божьи благословения на своем урожае. Каждый, кто входил в его дом, ощущал атмосферу покоя и и радости, Авет едом понял, что все эти благословения изливались из-за ковчега. Поэтому он сказал своим детям, если ковчегу носят, мы пойдем за ним, аллилуйя. Он стал превратником ковчега. Это невероятно. И все же, основан ли мой вывод лишь на имени дома на том, что он понимал ценность крови? Друзья, без крови Иисуса мы бы не стали праведными. Без пролития крови нет прощения грехов. Библия говорит, что мы были оправданы благодаря крови Христа. Мы освящены Его кровью. И именно кровью Христа мы стали близки к Богу. Аллилуйя! Он делает нас совершенными во всяком добром деле и работе, благодаря крови Вечного Завета. Аминь. Кровь — это все. В день искупления, когда кровью окропляли седалище милосердия, все грехи еврейского народа были прощены. Люди могли ожидать обильного урожая, они могли ожидать победы над врагами, они могли ожидать благословения на своих домах. Почему? Потому что на седалище милосердия была кровь. Пока там есть кровь, Бог не видит нарушений закона и благословения, изливаются на Его народ весь последующий год. Аллилуйя! Однако им приходилось каждый год обновлять кровь на седалище милосердия. Иисус пролил Свою кровь раз и навсегда. Однократная жертва, мы освящены навсегда. Аминь. Мы освящены телом Иисуса Христа раз и навсегда. Христос был распят. Что это значит? Он пролил свою кровь. Без пролития крови нет прощения грехов. Нет искупления грехов. Иисус взял чашу и сказал своим ученикам накануне вечера, когда его предали. Эта чаша, новый завет в моей крови. Делайте так воспоминания обо мне. Чем больше мы ценим драгоценную кровь Иисуса Христа, тем чаще принимаем участие в вечере. Именно кровь на косяках дверей еврейского народа в Египте заставляла ангела смерти проходить мимо. Именно кровь на косяках их дверей защитила их. Аминь. Бог говорит, «Когда я вижу кровь, я прохожу мимо». Вот почему евреи празднуют Пасху. Бог не сказал, «Когда вижу ваши добрые дела, когда я вижу ваш прекрасный характер, когда вижу доброе имя семьи». Он не говорил этого, он сказал, «Когда увижу кровь, я пройду мимо». Аллилуйя. Друзья, без крови мы не можем спастись. Мы не сможем исцелиться, не сможем быть оправданы, не сможем осветиться. Мы ничего не можем без крови. Почему кровь? Потому что кровь означает, что мы заслужили смерть. Но если есть кровь, смерть уже свершилась. Все зависит от того, кто пролил свою кровь. Поскольку кровь пролил Бог и человек, эта кровь служит нам вечно. Аминь. Мы оправданы раз и навсегда через кровь Иисуса Христа. Аминь. И мы выражаем свою благодарность, когда принимаем причастие и ценим Его кровь. Осознание ценности крови Иисуса Христа приходит, когда вы изучаете, что говорит Слово Божье о крови Иисуса. Чем больше вы цените кровь Иисуса, тем больше у вас веры в Господа. Чем больше вы цените кровь Иисуса, тем чаще вы принимаете вечерю. Иисус говорит, делайте это, когда только будете пить. А мы делаем это редко. Друзья, чем больше вы цените кровь, тем чаще будете принимать Господнюю вечерю. Аминь. Мы возвещаем Его смерть, пока Он не придет за нами. Итак, Овет Едома всегда приносил жертву с кровью. Он говорил, «Я грешник, я точно так же заслуживаю смерти как Кокоза, однако меня искупила кровь невинного Агнца». Знаете, что произошло с Едомом? Он занял позицию праведного человека. Бог смотрел на него через праведность своего сына. Бог благословил Едома и его дом. Все это заслужил Иисус. Бог отнесся к Дому, как к Иисусу. Так и мы благословлены сегодня. Бог благословил нас так, словно мы Иисус, и знаете что? Мы во Христе Иисусе. В Нем мы обрели Божью праведность. Какое бы наказание мы не заслужили, а мы все Его заслужили, Христос понес Его на кресте. Он занял наше место, чтобы мы заняли Его. Так мы получили то, что заслужил Он. Какова история благословения дома? Он словно знал все о крови Иисуса. Могу сказать, что дома это прообраз всех верующих, которые знают об Иисусе Христе и Его законченном труде, то есть пролитой крови. Возможно, он и не был знаком со всеми Божьими законами. Однако, он знал о чудесной личности Иисуса. Аминь. Он ценил ковчег, символ чудесной личности Иисуса, и понимал важность пролитой им крови. Библия учит, что в самом начале, еще в Эдемском саду, Бог пролил кровь. Он был первым, кто пролил кровь и одел Адама и Еву. Самостоятельно Адам мог обеспечить себя только листьями смоковницы. Крови не было, и его одеяние было неполноценным, пока его не одел Бог. Библия говорит, что Бог дал людям кожаные одежды. Что это значит? Богу пришлось убить животных, которых Он сотворил. Так что Бог был первым, кто покрыл человека кровью. Другими словами, поскольку смерть уже произошла, первым людям не пришлось умирать. Аллилуйя! Вся праведность и невинность этого ягненка перешла к Адаму и Еве, и Бог смог принять их. Запомните, что люди знали об этом со времен Эдемского сада. Даже язычники знали об этом. Это не настолько всеобщее знание, каким оно могло бы быть. Однако люди знали со времен Эдемского сада о важности пролития крови для покрытия грешника. Невинной крови. Аминь. Друзья, здесь есть то что нам нужно с вами усвоить и принять, прежде чем мы увидим благословение семьи в своей жизни. И это признание ценности крови Иисуса Христа. А ведь Едом ценил ее, поэтому Бог изливал на него свои благословения. Помните, как Авет Едом сказал, «Так, дети, мы переезжаем на гору Сион». Он понял, что куда бы ни двигался ковчег, его сопровождали благословения. Поэтому он сказал, «Собирайте вещи, мы идем за ковчегом». И они последовали за ковчегом. Бог сделал Авет Едома привратником скинии и Давида. Аллилуйя! Аминь! И вот, что здесь говорится о его детях. Сыновья Авед Едома, первенец Шимайя, второй Егозадав, третий и Иоах, 4 Сахар, 5, Нафанаил, 6, Аммиил, 7 Из Сахар, восьмой, Пеольфай, потому что Бог благословил его. Вы помните, что Бог благословил его большим количеством детей и не только количеством, но и качеством. Смотрите, у сына его Шемаи родились также сыновья, начальствовавшие в своем роде, потому что они были людьми сильными. Сыновья Шемаи, Офни, Рефаил, Авет и. Элзават, братья его, люди сильные, Елия, Симахия, это уже внуки Авидье дома, но они сильные люди. В тексте оригинала слово сильные звучит как Хаил. Это же слово звучит в стихе. Кто найдет добродетельную Хаил, жену. Оно означает не только добродетель и мораль, но и богатство. Сейчас увидите сами. Возьмем второзаконие 8.18. «Но, чтобы помнил Господа, Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство». Слово «коах» — это сила приобретать что? Богатство. Хаил. Хаил. Еще раз, «богатство», «хаил», «аминь». Во многих стихах Библии слово «хаил» переведено словом «богатством». Это и моральная стойкость, и богатство. «Все они из сыновей Авет Едома. Они и сыновья их, и братья их были, люди прилежные их к службе способны. Их было у Авет Едома 62». Бог благословил Авет дома, его сыновей и внуков. Аллилуйя. Пусть также будет и у вашей семьи. Пусть на вашем доме будет благословение Авет дома. Аллилуйя. Оно проявится в этом году. Аминь. Пусть оно проявляется у вас таким образом, чтобы люди говорили об этом. Аминь. Люди много говорили о благословениях Авет Едома. Таким образом, Бог распространяет добрую весть, и другие люди приходят к Богу, которому вы служите. Аминь. Пусть Бог благословит ваш дом так, как благословил дом Едома. Аминь. Аминь. Если вы никогда не принимали Иисуса, помолите сейчас вместе со мной. Доверьтесь Иисусу Христу, поверьте в Господа Иисуса, и спасетесь вы и весь ваш дом. Скажите, «Отец Небесный, я благодарю тебя за Иисуса Христа, твоего возлюбленного Сына. Я принимаю Его в свою жизнь как своего Спасителя, Господа и Царя. Спасибо». Бог Отец, что Ты воскресил Иисуса из мертвых. Благодарю Тебя, что Иисус Христос мой Господь отныне и навсегда. Во имя Иисуса. Аминь. Вы помолились? Знаете, что теперь вы спасены? Навеки спасены. Слава имени Иисуса. Аллилуйя. Встаньте, пожалуйста, церковь. Слава Богу! Ожидайте. Это год ускорения, поэтому ожидайте, что все будет происходить очень быстро, даже в сфере благословения семьи. Это первая сфера, в которой Бог будет заделывать трещины. Сразу после гибели Озы Бог благословил семью Оведье Дома. Но Бог не ограничивается только Оведье Домом, Он хочет благословить все тело Христова и весь еврейский народ, каждый дом. Потому что наша жертва намного значительнее, чем жертва Аведье Дома или даже. Это не кровь тельцов или козлов, это кровь Сына Божьего Иисуса Христа. Эта кровь принесет нам большее благословение, потому что мы с вами в Новом Завете с Богом. Аминь. Поднимите руки к Господу, где бы вы ни находились. Я помолюсь за вас и будущую неделю. Да благословит Господь вас и ваши семьи. «Пусть благословения Ведьи Дома будут на вас и ваших домах, на ваших семьях и ваших малышах. Во имя Иисуса Христа пусть благословения будут такими явными, что люди будут говорить о них, а вам будут завидовать и захотят прийти к Богу, Которому вы служите, чудесному Спасителю Иисусу Христу. Будут ждать Его». Пусть на будущей неделе благословения Бога проявятся с ускорением во имя Иисуса. Пусть на будущей неделе Господь дарует вам и вашим близким свой удивительный шалом, целостность, мир и покой. Пусть они направляют вашу жизнь. Аминь. Все в порядке на этой неделе у вас и вашей семьи во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Благословение. Сегодня с пастором Джозефом Принцем. Прочтем этот стих еще раз. «В тот день я восстановлю скиню Давидову, падшую, заделаю трещины в ней, и разрушенное восстановлю, и устрою ее, как в дни древние». Бог восстанавливает скинию Давида прямо сейчас, в наши дни, по всему миру, особенно в этом году. Он указал, что заделает все трещины и все разрушенные сферы скинии Давида. Скиния Давида – это символ церкви Иисуса Христа. Бог созидает Дом Божий в эти последние дни, и мы с вами члены этой церкви. Бог говорит, что восстанавливая скинию Давида. Давида он заделает в ней все трещины. Слово трещины это то же слово, которое встречается в истории Озы, который протянул руку, чтобы поддержать ковчег, и упал замертво. Библия говорит, что Бог поразил его. Давид испугался и назвал это место «Перес-уза», что означает «поражение силы». Имя «оза» переводится как «сила». Бог поражает человеческую силу, потому что эта сила — гордость человека. Человек не знает, что не справится. Грешник не знает, что ни на что не способен. Иисус сказал, «Без меня не можете делать ничего». Однако мы говорим «нет, не верю, какие-то вещи я вполне могу сделать». Творить чудеса нет, но на какие-то вещи я все же способен. Однако Иисус сказал, «Без меня не можете делать ничего». Когда Давид вез ковчег назад, произошла смерть Озы. Озе пришлось умереть из-за значения своего имени. Бог скрывает какие-то истины, особенно в именах Ветхого Завета. А вы видите, что имена открывают для нас Божьи истины. Имя Оза означает «сила». Человек продемонстрировал свою силу. Итог смерть. Сегодня все точно так же. Демонстрируя свою силу, вы столкнетесь со смертью в этой сфере. Когда вы пытаетесь спасти что-то своими силами, результат будет прямо противоположен ожидаемому. Придет смерть. Смерть в отношениях означает прекращение общения и ваших добрых отношений с человеком. Смерть может прийти в любую сферу нашей жизни. В истории Озы тоже произошла смерть. Давид назвал это место «трещина Озы», или, если собрать воедино все значения слов, «поражение человеческой силы». Поражение силы. Посмотрите, что происходит в мире последние два года. Бог не посылает нам немощи, или болезни. Иисус сказал, «Видевший меня, видел Отца». Что сделал Иисус в Евангелиях? Он ходил и исцелял всех обладаемых дьяволом. Однако человек возгордился и перестал видеть свою потребность в Боге. Бог может частично убрать свою защиту, и мир будет охвачен болезнью, подобной ковиду-19 в течение двух лет. Друзья, это поражение силы. Чьей силы? Человеческой силы. Так человек увидит свою потребность силе Бога и Его могуществе. Друзья, мы должны радоваться. Когда мы видим, что в каких-то сферах нашей жизни Бог сокрушает нашу силу, значит, Он хочет явить Свою силу в этих сферах. Апостол Павел писал, что тоже молится об этом. В одной сфере Павел не видел победы. В его жизни была сфера, в которой он не видел прорыва. Он молился Господу три раза, а жали в своей плоти. Кстати, речь не о болезни. Библия должна интерпретировать. Библию. В Ветхом Завете Библия говорит об иглах в боках, подразумевая физических врагов. Павел писал, что ангел сатаны был послан, чтобы разрушить его служение, разрушить сферы его служения Богу. Павел умолял Бога убрать это жало из его жизни, чтобы ангел сатаны был связан. Однако тогда Бог ответил ему, «Довольная для тебя благодати Моей, ибо сила Моя». По-гречески слово «сила» звучит как «дюнамис». В нашем языке от него произошли слова «динамо» и «динамит». Моя взрывная сила совершается в немощи. Не в твоей силе, а в твоей немощи. Нам нужно радоваться обо всех слабых сферах нашей жизни. Человеческая натура всегда хочет показать свою сильную сторону. Мы всегда хотим показать людям свои хорошие стороны. Если вы сидите в соцсетях, то знаете, что на своих страницах люди стараются показать себя и свою жизнь с самой лучшей стороны. В то же время они никогда не покажут вам сферы своей слабости. Они показывают только хорошие. Хорошие, и демонстрируют это самыми изощренными способами. Друзья, если вы попались на этот крючок, советую вам не тратить время зря. У них всегда одно и то же. Аллилуйя. Время уходит. Давайте использовать его для славы Божьей. Искупленное время – это время, которое вам вернули. Люди так увлечены соцсетями, что порой зависят от них. Освободите себя сегодня во имя Господа Иисуса Христа. Сыновья и дочери Бога мы всегда можем радоваться. Именно в наших сферах слабости может проявить себя Божья сила. Если это так, давайте посмотрим на сферы нашей слабости. Павел писал, «И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова, ибо когда я немощен, тогда я». Силен. Посмотрите на те сферы своей жизни, где вы слабы, и порадуйтесь, не слабости, порадуйтесь, что эта слабость позволит силе Божьей течь в этой сфере. Бог восстановит все разрушенные сферы вашей жизни, не все сферы, но только сферы вашей слабости сферы, в которых была сокрушена ваша сила. Вас ждет благословение, Овет Едома. Оно пришло сразу после истории о поражении смерти Озы. Божье благословение пришло на овет Едома, потому что Давид перенес в его дом ковчег завета. Судя по всему, сердце Бога всегда готово благословить, но мы должны пойти Божьим путем. Мы вкладываем свои человеческие силы, но Бог никому не отдаст свою славу. Если Бог позволяет вам одержать победу своими силами, кто получает славу? Вы получаете славу. Вы можете говорить «это все Бог», но внутри себя хотите разделить с Ним славу. Бог никому не отдаст свою славу. Вся слава Его. Аминь. Вся слава Богу. Я всегда говорю так с почтением к Нему. Если Бог хочет принять свою славу, позвольте Ему сделать всю работу. Пусть Он совершает всю работу во мне, через меня и для меня. Аминь. Это не значит, что в вашу жизнь придет лень и пассивность. Вовсе нет. Иисус был очень активен, и за три с половиной года завершил все дела, предназначенные Ему Отцом. Аминь. На кресте Он воскликнул «свершилось». Точно так же мы можем быть в покое. Однако все, что мы делаем в этот год покоя и ускорения, будет ускоряться. А мы в покое. Пребывайте в покое. Это покой от человеческих усилий и ваше доверие Богу. Покой — это не бездействие. Покой — это духовная активность. Дух Божий ведет вас, как правило, в тех сферах, в которых вы справитесь только с Ним, только Его силой. Когда Он ведет вас к чему-то, Его сила сопровождает вас. Не нужно демонстрировать свою силу. Следуйте его водительству. Есть сферы, в которых Бог не ведет вас. К примеру, Давид перевозил ковчег без водительства Бога. Ковчег нужно носить на плечах священников, а Давид перевозил его так, как делали филистимляне, как делал мир. Что последовало? последовало смерть. Точно так же, когда вы следуете за Духом, вас всегда будет сопровождать сила Божья. Но когда вы делаете все по-своему, своими силами, уклоняясь от пути водительства Божьего Духа, результатом будет смерть. Когда Давид пришел забрать ковчег из дома авет едома левиты взяли его как должным. Они несли ковчег на плечах. Библия говорит, что Бог помогал левитам. Первый раз ковчег везли на колеснице, запряженной валами, поэтому Бог не помогал валам. Это был не Божий путь. В этом не было Божьего водительства. Здесь же звучат слова «Бог помогал левитам». В иудейских хрониках описывается тот момент, когда шестые коснулись плеч левитов. Нужно отметить, что ковчег был довольно тяжелой, ноша около 130 килограмм. «Коснувшись плеч левитов, ковчег словно приподнял их. Он казался легким, невесомым. Не напоминает ли вам это слова Иисуса? «Бремя мое легко. «Возьмите иго мое на себя, ибо иго мое благо, и бремя мое легко. Люди думают, что служить Богу трудно. Дьяволу хочется, чтобы вы так думали». Однако Библия говорит, «Путь беззаконных жесток. Им трудно». Если вы зависимы от азартных игр, от алкоголя, ваша жизнь трудна. Ваш путь жесток. а Вы плохо спите, у вас нет покоя, вы все время в напряжении, вас тошнит, вы в полубессознательном состоянии и не очень ясно соображаете. Это очень сложная жизнь. У вас сложные отношения с семьей, все становится сложным. Путь беззаконных, путь грешников жесток. Даже не думайте, что им нравится такая жизнь. Это очень сложная жизнь. Дьявол хочет представить все наоборот. Грех — это весело. Грех — это легко. Библия говорит, что греховные удовольствия временны. Они ненадолго. Они а изреченная радость навечно. Вы наполняетесь миром и радостью, когда делаете то, чего ждет от вас Бог, и Дух ведет вас. Библия говорит, что Давид вынес ковчег из дома Авед-Едома с торжеством. С великим торжеством. Аллилуйя! Вы не найдете слово «торжество» в истории об Озе. Здесь это слово звучит впервые. Почему? Потому что Давид пошел Божьим путем. Я уверен, что вы переживали это много раз, когда вы были ведомы Господом и делали все так, как велел вам Бог. Приходили мир... И радость это невозможно купить за все миллиарды мира. Иго мое благо, и бремя мое легкое. Не позволяйте дьяволу промыть вам мозги и внушить, что жизнь христианина сложна, а жизнь грешника проста и полна веселья. Все наоборот. Путь беззаконных жесток. Господь Иисус сказал, Я пришел, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Это неизреченная радость, полная славы. Иго мое благо и бремя мое легко. Лежит ли на нас такая ответственность? Необходимо ли нам выполнять какую-то задачу в Царстве Божьем? Да, но Его ответственность и бремя легки? Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Господу. Это можно сравнивать с вождением автомобиля без усилителя руля. Помните те дни, когда усилителей руля еще не было? Вам нужно было изо всех сил крутить руль, чтобы вписаться в поворот. С усилителем вы лишь слегка поворачиваете руль, чтобы вписаться в поворот. С усилителем вы лишь слегка поворачиваете руль, и машина поворачивает. Так я могу описать хождение в духе. Когда вы поворачиваете в Направлении, куда ведет вас Дух Святой, и делайте то, что Он побуждает делать, повинуясь Его побуждению, подключается усиление, подключается сила Бога и вас несет по нужному пути. Иго, и ответственность становятся простыми и легкими. Аллилуйя! Слава Богу! Когда мы смотрим на Господа Иисуса и размышляем о Его любви к нам, мы начинаем любить Его. Эта любовь побуждает нас любить других людей. Библия говорит, любовь Христова объемлет нас. Когда вы плывете по реке, и внезапно навстречу вам двигается мощный поток, то какими бы сильными вы бы ни были, даже с бицепсами, как у пастора Лоуренса, чем больше вы будете пытаться противостоять теме, Течению, тем дальше и дальше вас будут относить потоки воды. Это и есть смысл слова «объемлет». Любовь Христова объемлет нас. Мы не должны действовать в своей христианской жизни с трудом, через силу. Нас должна объять любовь Христова. Это станет мотивирующей силой за всем, что мы делаем. Когда мы осознаем Его любовь к нам, мы любим наших жен так, как Христос возлюбил Церковь. Мы любим своих детей, окружающих нас людей. Библия говорит, мы любим, потому что Бог прежде возлюбил нас. Он – первопричина, поэтому мы любим тех, кто нас окружает. Но если первопричина скрылась из виду, значит дьявол успешно отвлек вас от Иисуса и его любви к вам и вы отрезаны от всех сфер вашей жизни. В последние дни Бог будет заделывать все трещины. Это слово стоит во множественном числе. Речь не об одной сфере, где была сокрушена человеческая сила, но и всех других разрушенных сферах нашей жизни, требующих восстановления. В этом году Бог сделает это в вашей жизни. Аминь. Он восстановит церковь по всему миру. Я верю, что сейчас Бог уже ведет это восстановление. И вот, что нужно отметить по поводу Божьего восстановления. Когда Бог восстанавливает, результат всегда превосходит количеством или качеством. Такова природа Бога. Восстановив, Бог всегда дает больше, чем вы утратили. Слава Господу! Библия говорит, «Чего я не отнимал, то должен отдать». Бог ничего у вас не забирал. Иисус сказал, «Вор приходит, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Друзья, просто хочу вас ободрить. В этом году давайте постараемся войти в покой. Слыша эти слова, некоторые говорят, «Я приложу все усилия». Приложите человеческие усилия? Не нужно. Этот стих звучит как оксиморон. в нем звучат противоположные по смыслу слова. «Постараемся войти в покой онный». «Постараемся войти в покой». «Мы трудимся, чтобы быть в покое». «Трудимся ради покоя». Однако, наша плоть всегда будет проблемой. К примеру, ваша проблема — гнев. Когда кто-то что-то говорит, ваша первая реакция — резко ответить и взорваться. Не реагируйте так остро. Не позволяйте людям так легко нажать на спусковой крючок. Не поддавайтесь на контроль и манипуляции. Кто-то скажет, сейчас я задену за живое, и ты разозлишься. Не становитесь легкой добычей манипуляторов. Пусть у вас будет здоровая независимость Господи. Аминь. Пусть Господь будет единственным, кто ведет и направляет вас. Что вам делать, если вы, к примеру, разозлились? Успокоиться. Господь, все в твоих руках. Будь в покое. Просто успокойтесь. Успокойтесь. Чем больше хочется завестись, тем больше успокаивайтесь, Господи. Вы удивитесь. Перестав пытаться быть христианином в какой-то сфере, вы увидите, что вас наполнит жизнь Христа. Чем больше вы будете стараться относиться с любовью к какому-то человеку, тем чаще он будет чем-то вас провоцировать и говорить, что собьет вас с пути. Что вам делать? Я буду стараться любить его. Я намеренно буду говорить ему что-то приятное. Это не лучший способ. Путь Божий, даже не пытаться. Скажите, Господь, все в твоих руках. Спасибо, что твоя любовь течет в моем сердце. Спасибо. Я буду следовать за твоим духом. Не старайтесь любить. На следующий же день вы будете относиться к Нему с любовью, не прилагая усилий. Подчас, даже не осознавая, и к концу дня удивитесь, я не раздражался, не утратил самообладание. Все сделал Господь. Это и есть христианская жизнь. So, мы должны посмотреть на сферы своей слабости. К слову, ваша слабость помогает сокрушить человеческую силу. Сама по себе слабость и означает сокрушение силы. На деле, сферы вашей слабости даже помогают вам. Конечно, никто из нас полностью не свободен от своих сил. К примеру, вы не можете спасти тонущего человека, пока он не перестанет... Прилагать усилия. Пока у него есть сила, он тянет вас вниз вместе с собой. Он будет противодействовать вашей помощи. Мы не настолько слабы, как нам кажется. Нам необходимо Божье вмешательство. Нам нужно быть в покое и перестать прилагать усилия. Это не лень или пассивность. Это самая активная жизнь, потому что сейчас сила, которая дает вам энергию, не ваша собственная. Это можно сравнивать с горящим кустом. Он горит, и при этом не сгорает. У вас нет выгорания. Вы горите непрестанно. Горите, и люди придут посмотреть на ваш огонь. Горите для славы Божьей и не сгорайте. Аллилуйя. Слава Богу. Если вы никогда не принимали Иисуса как своего Господа и Спасителя, сейчас самое лучшее время сделать Его центром вашей жизни и увидеть, что все в вашей жизни будет содействовать Его славе. Друзья, дело совсем не в нас. Все дело в нем. Когда мы смотрим на него, мы обретаем настоящую жизнь. Иисус сказал, потерявший душу свою ради меня, сбережет ее. Он не потерял ее вечном. А в расширенном переводе сказано, что потеряв неизменную жизнь, вы обретаете возвышенную жизнь в Иисусе Христе. Хотите обрести возвышенную жизнь с Иисусом? Помолитесь прямо сейчас вместе со мной, Господи Иисус. Благодарю Тебя, что Ты умер на кресте за мои грехи. «Благодарю Тебя, что Ты воскрес из мертвых и победил смерти ради Меня. Иисус Христос, я исповедую, что Ты мой Господь и мой Спаситель. Бог Отец. Теперь Ты мой Отец. Я Твое дитя. Я обильно благословлен. Хожу в благоволении и так любим Тобой». Спасибо, Бог Отец, во имя Иисуса. Мои поздравления, дети Божьи, теперь вы в Божьей семье. Приготовьтесь к благословениям, которые сошли на Овет Едома. Они придут на вас и вашу семью. Слава Иисусу! А сейчас встаньте, пожалуйста. Я хочу помолиться, чтобы благословения Овет Едома пришли в вашу жизнь уже на этой неделе. Пусть они проявятся, особенно в слабых сферах вашей жизни. Отец, спасибо за каждого, кто слышит мой голос. Я прошу Тебя во имя Иисуса. Пусть на будущей неделе благословения, которыми Ты благословил Овет Едома, покоятся на них, на всем, что у них есть, и на их домах, во имя Иисуса Христа. Пусть вокруг говорят, что они благословлены благодаря Господу Иисусу. Пусть это будет свидетельством для всех окружающих во имя Иисуса. Аминь.